Здравствуйте, с вами Тамара и сегодняшний расклад для Козерогов на июль 2021 года. Как обычно, я начну с Кельтского креста, а потом мы посмотрим на любовь для тех, кто одинок и в поиске, для тех, кто в паре, ну и обязательно про финансы. Под колодой, под колодой у нас карта Луны. Ну что ж, карта Луны старший аркан управляет знаком зодиака Раки. Для кого-то, кто-то из рака будет очень важен. Но карта Луны говорит о каких-то тайнах, секретах, что что-то скрытое. Наше подсознание, что-то скрыто в нашем подсознании. Предчувствие, когда мы предчувствуем что-то, но у нас нет каких-то конкретных доказательств. Знаете? Такое вот чувство, как будто все покрыто туманом. Давайте посмотрим, как эта карта проиграется с основным раскладом. Что за секреты у вас, что за тайны. Тем более Козероги такой практичный знак. В центре креста у вас королева посохов, которую перекрывает ä, принц, ä, паш, паш кубков. В основе вашего креста карта звезды. В недавнем прошлом у нас король кубков. Во главе вашего расклада карта Восьмерка Пентаклей. В ближайшем будущем карта Повешенного. Для вас, мои дорогие, Паш Мечей. В вашем окружении карта Смерти. Надежда и Страхи. Девятка Посохов. И чем все завершится... Тройка кубков. Ну что ж, давайте начнем с Малого Креста, Королева Посохов и Паш Кубков. Ну что ж, мои дорогие, что мужчинам, что женщинам. Очень романтичные карты. Мужчина, может быть, встретит вот такую вот Королеву Посохов. Женщина энергичная. Вообще люди огненной стихии, они выражают себя как-то внешне. Либо через прическу, либо через макияж, либо через одежду. Люди обычно креативные какие-то, может быть, даже творческие, чем-то занимаются. Или вот э, не очень любят работать на кого-то, любят работать на себя. То есть владелица какого-то салона, может быть, или занимается каким-то творчеством эта женщина. Ну и вот вы посылаете ей вот эту вот пашкубков, вот эти послания со своими чувствами, то есть... Может быть, влюбились, и вот, пожалуйста, зовете на первое свидание, может быть. Для женщин, может быть, несмотря на то, что вы у нас земная стихия, вас вот так описывает эта карта, как женщину энергичную, женщину предприимчивую, даже бы я сказала, которая занимается каким-то, может быть, бизнесом своим, связанным, может быть, даже что-то такое с творчеством. Ну и вам, пожалуйста, тоже Какие-то позитивные новости могут быть, какие-то приятные известия вы можете получить. Паж Кубков, он всегда что-то приносит нам, что-то такое новое, что-то позитивное. То, что в Кубке, это наши позитивные эмоции. Ну, еще пажи это дети, Женщина с ребенком, может быть. Ребенок в данном случае может быть элемента воды, то есть раки, рыбы, скорпионы, может быть. Так что... Тоже все довольно позитивно, а тем более в основе вашего креста – карта звезды. Старший аркан – самая позитивная карта в колоде Тару после солнца, например. Карта звезды – это исполнение желаний, исполнение ваших мечтаний каких-то. Это быть в центре внимания, привлекать к себе внимание. Для тех, кто одинок, то вы привлекете к себе внимание кого-то и начнете отношения, например, это быть душой компании, например, тоже. Все-все-все самое-самое такое позитивное. Старший арбкан представляет знак зодиака. Водолей. Для кого-то водолеи могут быть очень значительные в этот период. В недавнем прошлом у нас король кубков. <coughs> ну вот для женщин, пожалуйста, к вам с посланием, с тем, чтобы зовет вас на свидание, может быть, король кубков. Король кубков – это мужчина элемента воды, рыбы, раки, скорпионы, либо любой влюбленный мужчина который готов протянуть вам вот эту вот чашу, про которую мы говорили, чашу полную позитивных эмоций, в данном случае, может быть, любви, может быть, заботы о вас, может быть, каких-то чувств, Говорит о своих чувствах. Если любовь не ваша тема, то, может быть, вот этот вот мужчина сделал вам какое-то предложение в плане бизнеса, может быть, партнерства какого-то. У нас у каждого совершенно разные ситуации, поэтому что-то позитивное этот мужчина может внести в вашу жизнь. Жизнь. Но у каждой карты есть оборотная сторона. Вот у этого карты чаша – это символ алко алкоголя. То есть, может быть, у человека проблема, кстати, с алкоголем. И поэтому он человек в прошлом. То есть, оставили вы его в прошлом из-за таких проблем. Еще хотелось бы добавить о людях вот этой вот водной стихии. Они, конечно, очень э, любябильные. Лю лю лю а тем более, козероги у вас, вы земная стихия, с водной стихией у вас хорошая энергия, вода и земля, то есть орошение идет. Хорошая энергия, хорошая связь получается, потому что у людей земной стихии не хватает вот этой вот эмоциональности. А люди водной стихии, они добавляют вам вот этой вот мягкости, эмоциональности. Тут, может быть, еще что-то... Так как человек любвеобилен, он может быть любвеобилен с любыми, с другими женщинами тоже. То есть флиртовать будет не только с вами, но и с другими. То есть как насколько вы уверены в себе, чтобы как бы не поддаваться на чувство ревности, что ли, вот так вот. Это вот их суть такая. В основе, во главе вашего креста, восьмерка пентаклей. тут у нас уже пошли финансы, то есть более близкое что-то козерога работа, человек, мастер своего дела, специалист в какой-то области, перфекционист, знаете, педант, я бы даже сказала. То есть вы, какая бы область это ни была, вы в этой области мастер своего дела. Вас рекомендуют, к вам люди идут, или начальство вас ценит за то, что вот вы именно в этой области специалист. Причем вот это то, что чем вы занимаетесь, оно еще и хорошо оплачивается. То есть по восьмерке пентаклей Тут хорошая прогрессия по э, нумерологии восьмерка потом идет девятка десятка то есть есть еще куда стремиться но уже сейчас неплохо уже есть хорошая база то есть и сейчас мне неплохо оплачивают то что то чем я занимаюсь то есть очень хорошая карта с точки зрения еще и финансов в ближайшем будущем у нас карта повешенного как может быть возникнуть какой-то период э, Пауза какая-то, пауза в делах может быть возникнуть, может быть возникнуть пауза в отношениях, когда надо подумать, когда надо переосмыслить, когда надо взглянуть на свою жизнь, на свою ситуацию с другой точки зрения, с другого угла, вот так вот, вверх, сверху вниз. Иногда, я когда смотрю на эту карту, мне кажется, что... Вот символ бюрократии, когда мы отправим документы куда-то, и они как будто исчезают куда-то, ни слуха, ни духа. Когда будет результат, когда нам дадут ответ, непонятно. Вот это вот, вот карта повешенного, то есть нас подвесили. Иногда так поступают люди в отношениях, это манипуляция. То есть вы встречаетесь с кем-то, человек прям очень позитивно настроен, активная у вас встречи, все, отношения развиваются, а потом вдруг исчезает. Не пишет, не, не отвечает на звонки. Вот это вот, вот такое вот подвешенное состояние. Для чего человек это его уже проблемы, для чего он это делает? Это, вот опять говорю, это по психологии это манипуляция. У каждого свои цели непонятно. Вот такое тоже бывает. Но в любом случае, это какая-то пауза, ожидание чего-то. Еще карта жертвенности, я бы сказала, когда надо чем-то пожертвовать для того, чтобы начало двигаться дальше, чтобы ситуация развивалась в будущее. Для вас, мои дорогие, Паш, Паш Мечей, какие-то, может быть, вы можете получить информацию, это подписание контрактов, каких-то деловые бумаги можно, если тут ждали их, наконец-то вы их получите, деловые бумаги, деловая переписка какая-то, все такое, знаете, сухое, то есть тут нет никаких эмоций, но нужное, как бы, какие-то по работе, может быть, какая-то информация получена. Еще эта карта иногда говорит о... Знаете, когда мы близким своим какие-то колки и такие сообщения посылаем, какие-то колкости, обмен колкостями, да, вот это может быть. Или когда вы интересуетесь кем-то и из-под тяжка просматриваете такое, знаете, слежка, что ли, просматриваете их социальные страницы, чтобы быть в курсе дела, как дела двигаются у этого человека, хотя, в общем-то... Не стоит. Или за вами, может быть, вот так вот кто-то следит из-под тяжка. В вашем окружении карта смерти. Ну что ж, ваша карта. Нет, карта, простите, карта знака Зодиака Скорпионов. Карта смерти, ваша карта, карта дьявола. Карта смерти не настолько страшная карта, как она звучит. Карта смерти – это серьезные изменения, когда что-то отмирает, какая-то ситуация, какие-то люди уходят из нашей жизни. Не в плане смерти, а именно уходят, то есть закончилась дружба. Закончились отношения личностные какие-то, закончились, ушли с работы или подали заявление на уход. Вот эти вот серьезные изменения, когда что-то отжило себя, оно уходит и освобождает место новому, что-то новое может войти в вашу жизнь. Это смена статуса. Смена статуса это иногда даже, кстати, брак, то есть вы были свободной женщиной, теперь вы стали женой такой, то женой, вот это вот может быть смена статуса по этой карте может произойти. Или наоборот, развод, то есть были женой, стали свободной женщиной или свободным мужчинам, например. Что еще по этой карте? Это трансформация, смена, как я говорила, трансформация, то есть обретение свободы, может быть, потому что символом карты смерти иногда является бабочка, то есть она вначале, это жучок, червячок в коконе, потом он развивается, превращается в бабочку, в красавицу, в свободу, обретение свободы какой-то от каких-то вот ненужных, то, что уже отжило себя. А еще это вот, как я сказала, серьезные перемены, и карта такая философская, которая говорит, не стоит бояться перемен. Как примешь эти перемены, так с, так с такой легкостью они войдут в вашу жизнь, или с трудностью войдут в вашу жизнь. То есть не сопротивляйтесь И Надежды, страхи, карта девятка посохов. У вас карта воина, карта, которая говорит, что ни в коем случае не опускайте руки. Если вы чего-то добиваетесь, то надо еще чуть-чуть поднажать, еще чуть-чуть от, отстоять, расстоять. И вот после девятки придет десятка, и тогда может, можно будет как бы опустить оружие, то есть перестать бороться и получить то, что вы... Но ни в коем случае вы вот чуть-чуть в миллиметре от достижения своей цели. Вот так вот, мои дорогие, это вам вот послание карт. Ну и ваша последняя карта, тройка чаш, замечательная карта. Карта, когда мы празднуем что-то со своими близкими, друзьями чаще, чем с родственниками. Когда мы окружаем себя людьми, которым мы доверяем. Вообще в традиционной колоде это была карта сбора урожая. То есть долго в каком-то селе или где-то они трудились и, наконец, собрали урожай. И теперь можно как бы э, устроить себе праздник. То есть, может быть, к чему-то вы долго шли, и вот теперь можно это отметить, как у нас говорят, отпраздновать, окружить себя друзьями, накрыть столы или сходить куда-то. Вот это вот такая легкость, легкость общения, легкость вот такого проведения времени для мужчин со своими друзьями, пива, для женщин, со своими подружками, шампанское, вино и все остальное. Вот это вот очень-очень ну, такая позитивная. То есть июнь, июль, простите, для вас вот такой вот будет как бы даже праздничный, я бы назвала. У кого-то могут быть какие-то праздники проходить в этот период, празднование чего-то. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас про любовь для козерогов. Первые три карты для тех, кто в паре. Ух ты, карта силы, четвертка кубков и карта императора. Ну, дорогие мои, во-первых, карта императора, старший аркан представляет знак зодиака Овнов, кто-то, может быть, в отношениях с Овнами или со Львом, потому что с карты силы это тоже старший аркан представляет знак зодиака Львов. Карта императора говорит о человеке статусном, но, может быть, постарше, может быть, вы заскучали в этих отношениях, все в ваших руках. Вы можете изменить ситуацию, если вы заскучали. Может быть, человек такой весь, так как статус, он весь, может быть, в бизнесе, в работе, в делах какой-то. А вы вот как бы скучаете. Все в ваших руках, мои дорогие, чтобы изменить ситуацию. Так, а давайте теперь посмотрим, что для тех, кто одинок и в поисках. Королева кубков, королева мечей. И карта отшельника. Ну, э, карта говорит пока об одиночестве. И для мужчин особенно, может быть, вы одиноки, потому что вы выбираете еще. То есть у вас, может быть, и есть как бы э, на примете пару женщин, две женщины даже, я бы сказала. Совершенно разные, потому что одна огонь и воздух, как говорится. Но в данном случае вода и воздух. Одна мягкая такая, вот, а другая наоборот, холодная. И вы как бы, может быть, еще раздумываете, не решили, а для женщин тоже, может быть, может быть, вас еще не выбрали, то есть выбирают, то есть человек еще думает, связывает свои отношения с вами или нет, то есть, ну, в любом случае, карта отшельника – это пока карта одиночества. Ну, давайте посмотрим, что у нас про финансы. Итак, первая карта, опять карта императрицы, карта дьявола, старший аркан, и карта луны, ну как все запутанное с финансами. Карта луны – это все в тумане. Пока карта дьявола говорит о том, что могут быть какие-то соблазны. Но карта императрицы – она хорошая, в общем-то, карта. Карта плодотворности, карта быть, знаете, руководить. Императрица – она в главе своей компании, в главе своего бизнеса. Но вот для женщины, если это вы, вы императрица, то есть вы владелица своего бизнеса, не поддавайтесь ни на какие э, искушения, то есть не поддавайтесь на какие-то провокации, на уговорки потратить на то потратить на это потому что результат будет довольно вот по карте луне такой туманной не очень как бы четко все пока или знаете как бы вообще по финансам в данный момент может быть довольно как-то туманно вот так в этот месяц для вас, мои дорогие. Кстати, карта ваша, карта дьявола, представляет знак зодиака козерогов. Вот, может быть, вы и есть императрица. Но пока вот нет ясности, надо ждать, когда выйдет солнце, луна. У нас это подсознание, нету, нету, лунный свет, он как туман. Вот так вот, все искажает, пока нету четкости ваших вашей финансовой ситуации.